Ну что ж всем привет я начинаю немножко стрим чуть-чуть пораньше буквально на несколько минут я планирую чуть, чуть дольше чтобы стрим продлился так ну в принципе тема стрима она озвучена это как бы предложение от меня и от многих из вас так секундочку одну да все нормально для начала скажу, что стрим продлится недолго Если сейчас кто-то вышел в чат, не знаю, вот один человек смотрит буквально Поставьте плюсик, если меня нормально слышно Как раз сегодня суббота, слава богу, сегодня выходной Как раз многие из моих коллег дома Нумизматов Можем все что угодно обсудить в принципе по данной теме Значит, ребята, если кто меня не знает или не знает там, мою группу в ВКонтакте, у кого-то есть какие-то предложения ко мне, вы можете, в принципе, ссылка, ссылка в описании, есть ссылка на мою группу ВКонтакте, которая называется «Нумизматика. Монетный бизнес». И кто только уже добавится, друзья, тоже добавляйтесь. Значит... Тема стрима сегодня такая это э, будут мои из одних таких деловых предложений о взаимовыгодном сотрудничестве например э, вот у меня есть э, кроме канала на ютубе у меня есть группа ну где люди выкладывают какие-то свои аукционы какие-то монеты или какие-то статьи э, иногда то есть денег я не беру, мне не хочется. Если у кого-то есть желание, какое-то есть у вас предложение интересное ко мне, вы можете спокойно написать мне в ВКонтакте, либо в группе, там мы все обсудим. Значит, что это может быть? К примеру, у вас есть небольшая группа, ну, это не не может, не обязательно нумизматик, это может быть группа, касающаяся тем антиквариата, там банистики, может быть... Филиатели и, а, ну, и антиквариата Филокартисты есть еще такое. Те, кто собирает, по-моему, так называется, те, кто собирает фотокарточки старинные, ну это, а, Вот, если у вас есть а, группа ВКонтакте, вы, в принципе, я вам могу сделать бесплатный а, пост в свою группу. А, ну, взамен вы мне в группу добавите, пригласите 20 друзей, скажем так это тоже вариант как бы, либо что-нибудь наоборот если в вашей группе намного намного больше э, подписчиков чем э, в моей э, я могу добавить там, 20 своих друзей вы делаете репост в, в свою группу в принципе вариантов много если надо кому-то прокомментировать что-то, я не знаю, репост на стенку выложить, хорош, хорошие статьи, либо кто-то хорошо продает, я не знаю срочно, точнее, продает свои э, монеты, там у него аукционы на каких-то сторонних сайтах, я тоже могу сделать репост, потому что у меня есть ребята, которые могут э, в свои группы тоже репостнуть, у меня с ними какое-то такое взаимовыгодное сотрудничество, в принципе без проблем обращайтесь, пишите, не стесняйтесь э, многие вопросы можно решить, в принципе, бесплатно, то есть не обязательно за деньги что-то делать как бывает там пост за 50 рублей там за 150 за 200 за 500 тем более дорогие очень много групп где ну не очень высокий трафик а деньги дерут ну как бы нормальные но не оправдывает вложение себя поэтому вот мне бывает будут предложения к вам вот такого характера я считаю как бы это эффективно взаимовыгодное сотрудничество но как бы без Значит, тема, тема вашей группы или, там, может быть, вашего аукциона должна хотя бы касаться антиквариата. То есть это не должно быть что-то стороннее, там, заработок в интернете. Единственное, не присылайте мне, пожалуйста, там, фотографии каких-то форумов, где вы продаете свои монеты. Я покупать ничего не буду, потому что я знаю, где купить дешевле все равно. Я достаточно много знаю, где, где купить и где продать. Покупать я сейчас ничего не буду. То есть не пытайтесь ничего продать. Единственное, что. В принципе, все. Может еще что-то я хотел сказать? Я сейчас тут прописал кое-что. Ну, в принципе, да, это такое основное. То есть предложение о сотрудничестве. А, ребят. Если плохо слышно, просто поставьте минус. Если хорошо слышно, поставьте плюс. Если у вас есть какие-то вопросы без проблем, задавайте, потому что все-таки со своими коллегами друзьями я не так часто вижу через стрим, тем более общаюсь. Поэтому рад я выслушать ваши пожелания. Значит, еще раз напоминаю, у кого-то есть деловое предложение, можете о взаимовыгодном сотрудничестве, можно бесплатно пишите мне ВКонтакте и пишите мне в группу, можете смело а, посмотреть ссылку в описании, какая группа. Тем, кто вновь прибывший, тоже всем добрый день или добрый вечер, у кого как. Если вам не сложно, можете репостнуть, чтобы не потерять стрим, не потерять контакт, репостнуть видео у себя к себе на стену ВКонтакте. Мы потом с вами спишемся, если будет вам на это надо или интересно. Ну, задавайте вопросы, если что-то есть такое у вас. Потому что через э, социальные сети я все больше и больше нахожу своих коллег, друзей, с которыми я бы мог сотрудничать не э, за деньги. Особенно я могу поддержать кого-то, кто начинает, кто поднимает свою группу там это может быть группа та же нумизматика банистика ему надо продвинуть свои статьи кому что-то интересно пожалуйста я репостну без проблем но это должно быть какое-то взаимовыгодное еще раз говорю вы допустим можете добавить 20 друзей в мою группу я вам делаю бесплатный репост один-два раза неважно там бывает пропорции чтоб только моя группа допустим не простая а у вас было какое-то движение просто делайте что-нибудь для развития своей группы ну, в таком, в таком роде, я как бы еще раз повторился. Может быть, музыку громче сделать, не знаю. Так, у нас не так много посетителей, но кое-что есть. Ну, задавайте вопросы в чате, без проблем я еще смогу очень быстро ответить. И все, в принципе, я ухожу. Также... Те, кто смотрит меня регулярно, я... спасибо вам, что смотрите, подписаны. Мне приятно, что вы постоянно возвращаетесь. Ставьте лайки или даже дизлайки, тоже приятно. Мне как бы по поводу дизлайка, в принципе, мне даже все равно бывает, конечно, всякое. Вам музычку погромче сделать? Я сейчас э, сразу отвечу на вопросы ваши, если у вас они возникнут. <музыка> да. Как-то не не очень активно. Ну, в общем, ребята, э, контакты свои контакты свои я оставил а, под видео кого я сделал продолжение повторяюсь еще раз обращайтесь пишите на взаимовыгодных условиях хотя бы приблизительно на взаимовыгодных условиях всем нужны общение всем нужны гости посетители клиенты я не знаю называйте как хотите могу даже ваши видео, если вы делаете хорошие видео по, по, по копу монет или там просто по монетам вы делаете видеообзор, пожалуйста, если вы хорошего качества, с могут также бесплатно разместить у себя в группе, оставлю комментарий, если что обращайтесь, потому что как э, правило основная масса вообще не, э, ну посмотрели группу посмотрели обзор посмотрели не знаю кто все ну и ушли то есть мало кто а, обращается за помощью или у него есть какая-то интересная идея очень мало буквально один человек из ста а, группу посещает ну больше 200 человек в день вот мою именно активных все остальные такие пассивные есть нету есть нету <клых> ну Видео ближайшие на канале будут выходить там, в течение. выйдут в течение в следующей недели, наверное. Чат работает, тоже задавайте свободный вопрос, кого интересно. Качество стрима не очень высокое, но зато оно не лагает, потому что такие возможности у меня технические, так что. Не весуйте заранее, прошу. Так. Вроде суббота никого в чате, никого. собираем. Нет, пока не надо. Я пока ищу друзей, сотрудников, ищу э, коллег. Не знаю, не знаю, новые знакомства, новые возможности. Как бы Не ставлю себе цель вот так заработать на донатах, пошутить постоянно с кем-то и еще что-то. Ну, на моем канале цензура, конечно. От меня ничего такого не услышите. Я надеюсь на это, что я не поменяюсь в худшую сторону, но бы останусь останусь в рамках вот этого нумизмата буду делать дальше Своё хобби развивать сейчас я немножечко в социальных сетях размещу свои свой стрим обзор ой какие здесь есть у нас репосты Сейчас, кто мне сейчас в контакте ответил, извините, пока не могу Отвлечься со стрима, если что, я потом отвечу В любом случае, ссылка в описании по моей группы Группа небольшая, всего 3300 человек И активных около 200 человек в день посещают группу Тем не менее, это какой-то такой достаточно активный, как сказать, активная часть группы. Добрый день, Стас Березовский. Спасибо, что Одесса смотрит, я рад. Ну сейчас смотрит нас три человека, не так много, но все равно приятно. Если есть вопрос, пока я еще онлайн, есть у меня возможность, могу быстренько ответить. Кстати, из Украины у меня очень-очень много подписчиков, достаточно много. Конечно, что из России это основная часть, но вот так, 25% это, если я скажу это, я не преувеличу и не преуменьшу. Даже всех просмотров у меня не ниже 20% из Украины. Основная часть, конечно, из России, где-то и за рубежом 1-2% обращается. Интересный у нас Зедок <связывающий> Путина. Хороший <связывающий> псевдоним, я не знаю. Да, приветствую вас тоже. Настоящая красава, или настоящий красава. Извините за неправильное окончание. Привет, да. Приветствую, раз всех видеть вас. Новых участников, кстати. Я не так часто с ТВ проходят, но тем не менее они проходят. У кого-то из вас, ребята, есть группа. ВКонтакте, где, где у вас есть какое-то ремесло-хобби. Да, с опозданием немножко идет. Но ничего, ко всему можно привыкнуть. Кто-то пришел уже, дизлайк поставил и свалил. Ну, вроде бы. Кому-то нравится все так вести. Абсолютно, абсолютно. Таких людей все равно. Так, какая у нас посещаемость? Трафик небольшой. 10 минут у нас эфир идет. А, это компьютерное времени А вообще минут 15 он идет эфир. Да, больше 15 минут где-то. Так, а, сейчас посмотрю аналитику. Ребят, секунду отвлекусь. нет, но копаем. Ну да, копайте. Кстати, надо группа. Для, для объединения единомышленников группа все равно нужна, даже если вы там не собираетесь супер сильно зарабатывать. Вы ну, хотя бы объединитесь с другими группами, вас хотя бы знак будут. Вам же нужно куда-то выкладывать то, что вы выкопали. Вконтакте никто держит свои магазины, интернет, фотографирует то, что они там нашли или купили, перепродают просто. Те, кто уже кого долго знают, у них активно очень покупают. То есть, если вы что-то хорошее откопаете, пожалуйста, я могу сделать репост. Я иногда могу бесплатно это сделать. Без проблем. Группа потихонечку растет вконтакте, но это так. Не очень активно я ей занимаюсь, но каждый день обычно даже ночью я могу прийти и что-то сделаю, или удалю какой-то спам, или репост кому-то сделаю, или какую-то статью ставлю хорошую. Кстати, не, не так уж и мало копателей подписано на мой канал, ну, ну в группу, на канал в не, не так уж и мало. Даже на каждом стриме можем встретить одного, двух, троих активных копателей. Так, ну посещаемость а такой трафик. Нормально, вроде бы сейчас, сейчас суббота у нас, вечер. Вроде бы люди активно. для этого ревью есть, напомните мне, что такое ревью. Что-то знакомое, я не пользуюсь, наверное, этим. Редко. Я знал, что такое ревью, но сейчас я уже не забыл, что это такое. Красава, напомни, что такое ревью? Вступление какое-то, я не знаю. Резюме, не знаю, что такое ревью. Ну понятно. Не, ну аукцион, извините меня, аукцион там вы все равно процент какой-то платите. И вы не видите в лицо человека. То есть в ВКонтакте, если вы аукционы проводите, есть плюс в том, что люди вас видят в лицо. Вы не платите вообще никаких э, за рекламу. Никаких процентов ни за что абсолютно. Hello, hello, Vendetta, hello. На какие монеты я упор делаю? В смысле? Покупка? А, ну, я понял. Отвечу. <coughs> в целом, упор делаю на советские монеты. Советские и нынешняя Россия. Потому что на них есть и каталоги, и они часто обсуждаются, а наши монеты можно и в обороте найти, но она дешевле чем они есть, иногда не падают то есть в цене ты купил, успел купить дешево они лежат пока бывает такое, я вот даже знаю резко подскочил 2 рубля 99-го московская монета, резко буквально подскочил сейчас он стоит 4000 рублей в практически ансе, буквально видел и сказали это невысокая цена в ансэм и один рубль широкий кант 90 по-моему, 7 или 8 года он упал в цене. Он стоил дороже, сейчас упал в цене. В хорошем состоянии около 8. Говорят, что стоил дороже. Широкий кант. Поэтому. У кого есть деньги, пусть ловит момент, покупает. Это я, я говорю о монетах, которые в обороте именно российские. Конечно, собираю, естественно. Я и собираю, и коллекционирую, и покупаю, правда? сейчас ничего не продаю, потому что, ну, у меня на селе было, я только приехал в Москву. Чуть, -чуть больше месяца я здесь сейчас проживаю. А, новые контакты, набивая новых своих, со... а, не знаю, партнеров, ищу новое сотрудничество. Все-таки Москва это активный такой город, динамично развивающийся, здесь очень много. Сходок номизматов просто где-то в одном месте на рынке просто можно к человеку подойти, который барахлом торгует выложил монеты. М -м, ну на блошных рынках я имею ввиду Что-то можно выловить. Все равно даже уже даже сейчас много времени прошло, что-то можно найти. Я таким образом недавно нашел перепутку. Я не помню, по-моему, 3 копейки 61. -го. Человек не понимает, он же не видит там. Колоски плюс-минус то, что видно. Есть колосок, нету, сломанный, торчит, не торчит. То есть герб, чуть-чуть различий видно. Ты на герб посмотрел на Амерс, уже запомнил, уже знаешь. И купил по дешевке у него. А он уже думает, что это обычное. 99 год, 2 рубля. Но речь идет о московском монетном дворе. Он, я видел, сказали, что половиной тысячи рублей в Ансе сказали что это еще нормальная цена то есть терпимая и она выросла очень сильно на 2 рубля 99 их мало очень много в состоянии very fine. очень много то есть их сразу а одна будет стоить ну 400 рублей ну 500 да он грубо говоря такая. а если несколько брать то где то я видел по 350 ушли штук 6 есть есть и такое есть люди, которые отобрали эти монеты, у них там чуть ли не, не мешками, не по, 20, не по 20 штук. Вот в, в, в хорошем состоянии все меньше и меньше этих 2 рублей. Потому что люди, если покупают, они их то лапают, то царапают, то, то испортят просто. Поэтому 2 рубля 99 года свободно может вырасти до 10 тысяч к концу года. Свободно в анце. Точнее, о, не до 10 тысяч, господи, это нет. 4,5 стоило, вырастет до, до 6, вот. До 6. Петербургские монеты двор стоит меньше 100%, Но он не будет так сильно расти. Монет больше я сам перебирал, в обороте находил. Их чуть-чуть больше. Санкт Петербургского монетного 2, 2 рубля 99 а их больше. То есть это очень видимые такие разновидности, их очень-очень легко найти, ну, в смысле, сразу э -э, распознать в обороте. Раньше когда-то даже 5 копеек, 2002 находил безмонетного двора, они еще были в чуть-чуть в обороте и уже выводились из оборота. Это был 2013 год. Я вот помню, заработал на этом. -было, Было время, да было время там невидимая разновидность без буквы монетного дура но не то скакали в цене плюс-минус, плюс. то больше, то меньше, то больше, то меньше что еще вырастет с цене и что отл отлаживать? откладывать? ну из... я не знаю, господи современных монет ну, в смысле российская погодовка ну, нечастые там 2 рубля 2010 санкт-петербург 1 рубль вот эти они будут нечастые 5 рублей что можно не откладывать это 50 копеек о, о, после 2006 где-то их очень-очень много, 50 копеек, 10 копеек, их очень много бесполезных даже покупать. Я не знаю У Ломизматов, их надо просто Ну если надо готовы купить погодовку и Пусть она лежит одна и все Есть небольшая разница Если допустим вы покупаете монету Proof Pamet там или из, не из драгоценных металлов, она просто какие у нас бывают? ГВС, памятные. Мы поняли, речь. Они в оборот попадают редко и мало. Они их тираж, даже если сказать, что у них средний тираж, они все равно э, долго не портятся, потому что они сразу взимаются с обороты. Поэтому цена на них долго остается высокой. А вот Монеты, которые из оборота, которые постоянно пользуются, ценятся только те, которые с небольшим тиражом и высоким качеством. Какие-то еще монеты, по-моему, 50 копеек 99 но их сейчас уже вы не, не сможете так легко найти. Иногда проще просто купить чуть ли не погодовку, просто взять и купить. 50 копеек 76-го, в сохране сколько цена? Ну, по поводу сохран, надо всегда смотреть на монету, потому что я уже спорил с человеком один раз, он мне, он мне говорил про монету одного состава, имел в виду, а я с ним обсуждал другую, и думал, что у него другую, у него очень хорошего качества монеты было, поэтому правило нумизмата нужно, чтобы дать оценку ей дать оценку монете нужно на монету посмотреть просто-напросто взять и посмотреть если там рака, не царапин если там блеск, нету блеска 76 -го года не так уж и много она стоит но по-моему она не часто сейчас 76 -го года она не сильно много стоит ванце все все ванце ценятся сейчас я посмотрю, ребят 70 копеек 76 -го. 800 рублей здесь в современном каталоге но ну, это, скажем так, это нечасто. Это нечасто в, в этом ценовом диапазоне это нечасто. Но если она хорошая, пусть лежит. 800 рублей это уже такая. Цена выше среднего. Но они будут уже дорожать быстрее, быстрее. Все быстрее, быстрее. Так что вот так вот. мне музыку поменять мне не нравится эта музыка Сейчас, пока может свободно задать вопрос сейчас я подберу музыку это что такое не пойдет может. это что такое спокойная музыка Так вопросы есть задавать еще пока, пока есть возможность Я у меня проводить помню. дальше стрим так, как у нас с трафиком качество потока среднее нормально все идет. Ну, вроде бы смотрят. Ребята, по поводу предложения, которое было с самого начала м -м, стрима, все остается в силе, я повторюсь. У кого есть э, какая-то идея, касающаяся взаимовыгодного сотрудничества групп в ВКонтакте, взаимовыгодного сотрудничества с, на каналах YouTube, если у вас есть аккаунт, что-то вас э, интересует, какие-то, я не знаю, какие-то у вас идеи, вы хотите им поделиться, чем-то обменяться. Я могу оставить комментарий под вашим видео. какого то нормального. Э, группа. Значит, контакт со мной можете через сайт ВКонтакте найти. Вы найдете. Там есть группа. Также можно выкладывать монеты с аукционность, Надеюсь, вы честный продавец монет. Банкнот. Каким какого-то антиквариата. Может быть, марок. Тоже без проблем медали можно выложить потому что некоторые как бы товарищи у которых есть группа они берут деньги за некоторые ну не некоторые репосты а за репосты а хотя группа небольшая посещаемость небольшая я сделаю бесплатно единственная моя просьба вы добавляете пример взаимовыгодно вы добавляете друзей в мою группу вконтакте я делаю вам репост если что-то посерьезнее, какие-то предложения, могу даже на стенку разместить в топе группы вашу статью, ваш видеообзор, если он интересный, если он нормальный. Да. Копать, с копателем я иногда так часто общаюсь, поэтому, поэтому обращайтесь с предложением, пишите мне смело, всем отвечу, никого не, не, не расстрою ответом. Добрый вечер. Ну, в мешком состоянии 5 рублей 98. -го. Человек спрашивает, сколько стоит. Ну, их немало. Вы понимаете, что этих монет я находил сам. Вот дело, во во-первых, 98 год, во-вторых, 97 год 5 рублей. Их, их было настолько много, что если встречается уже старая. Ладно, это, даже это было в прошлом году, не в этом монет, все равно часть монет утилизирует, часть их может меньше, но очень большой тираж у этих, 5 рублей 98 года и 90. В мешковом состоянии еще есть, я думаю рублей, ну 200 она будет стоить, то есть если она, то есть она буквально бриллиант, блестит. Ну 200, ну может чуть-чуть больше, потому что в позапрошлом году, в конце прошлого года я брал 1 рубль, 97 -го года питерского двора в безупречном. Там вообще ничего нет. Он стоил 100 рублей. Очень. Хотя она регулярного чекана Поэтому ваша будет стоить 200 рублей, может быть, выше. Может быть, выше. Если это не разновидность. Там, по-моему, есть разновидность. Я не, не помню сейчас. Сегодня помнишь. Сайты вам посоветовать, где можно купить монеты России. Господи, да их дай хвалом их да хоть мешок.нет. У меня, у меня там магазин. Не бывший молоток, New Action или New auction, New аукцион, как мы говорим. Как некоторые говорят, New Aукцион. Там тоже есть пофиксированные цены, неплохие. Ребят вы, принципе, ребят, вы, в принципе, можете даже покупать ВКонтакте. Но я правда ничего не продаю, я ничего не предлагаю. Я просто говорю, что есть иногда много барахла в ВКонтакте, то есть у групп, которые там скидывают какую то барахло, покупают где-то в мешках целую кучу монет, и скидывают его в ВКонтакте, там по одной, по две, по три продают, и они с сохранности так, максимум верифайн, а то и файн. Поэтому посоветовать я могу только... Авито не советую, потому что там непонятно кто. Там вы не отзыв то толком не поставите, но вы можете какую-то там картину купить на Витас, особенно если город большой, можете с ним встретиться, там посмотреть, купили-продали, да. Ну, какие-то наборы монет вы можете купить в, на, на авито, да, но это не совсем нумизматический э, сайт. Там дилетанты выкладывают на авито. Девушка, мне кажется, там какие-то дорогие бывают, жульки бывают, тяжело проверить но немного их там по нумизматике а вот мешок ru там идет мешок нет уже и вот там переименовали домен мешок нет там есть и аукционы и фиксированная цена и там есть и выбор в принципе вы можете найти практически все монеты ну, известные из регулярного щекана. редких конечно там нет у меня и такое было что редкие не находил да, прямую заявку, друзья, прямо, спасибо. Да, у меня э, было было такое предложение ко всем. Я сейчас не буду выходить вконтакте, потому что у меня там много сообщений, всем надо ответить, всем надо там... Сейчас... Все, все будет потом попозже стрима. Да, здравствуйте. Перм на проводе, да, я как-то с вами уже сталкивался в прошлый раз. Зна знакомый все аккаунт. Но ну, вот... Вы не фотографии, не ставьте фотографии, потому что когда кругляшочек такой, немножко непонятно, с кем Когда кладоискатель какой-то такой фотографии выложит, это будет по поисковой магнит какой-нибудь, или что-то такое интересное. А то оно уже будет, будет понятно, что это нумизмат-кладоискатель. Да, пожалуйста. Владислав Сучилин, тоже пожалуйста кому ответил на вопрос mm -hmm. спасибо спасибо приятно что кто-то оценивает лайком а не дизлайком такое тоже бывает может быть стрим не самый такой э, супер пупер удачный или он такой развлекательный тем не менее здесь mm -hmm. У партнеров я был в такой случае я встречал несколько партнеров здесь Помогали мне кое-что продать, так, так называемые низколиквидные монеты в слабах, которые очень плохо продавались. Полгода продавал, плохо продавались, остался низколиквид, я их недавно в аукционе выпустил. Продались хотя бы в маленький минус, ну в ноль почти. Не хотелось терять, потому что по фиксированности на меня не продавалась. Так что вот так, в этом духе. Так, ну, сейчас смотрит 8 человек, уже приятно. Чуть-чуть больше. Так, ну, хотел стрим покороче, получилось наоборот, подлиннее. Ну, я не буду пока заканчивать, люди еще спрашивают. Следующее видео я не знаю какое у меня будет потому что обычно люди интересуются когда будет следующее Ну в среднем у <coughs> меня не выходило видео почти две недели я был, но ну, у меня была загрузка большая все было плохо и мороз был и Тут я обживался после новоселья то есть и работы много, то есть все, все накладывалось я две недели не выкладывал видео то есть всякое бывает но это февраль Uh, чего? Как думаете, можно ли найти рубли 2003 -го года в обращении на данный момент? Uh, вы знаете, в принципе, не стоит их искать. Их искать не стоит, но найти можно. Я слышал случай, сейчас это по-моему не наборная сейчас на секунду. Кто-то мне сказал про 5 рублей 203. Да, это не наборные 5 рублей. Вы имеете в виду все рубли, 5 рублей. Да, это не наборные. Что набор? Это 2002 набор Да, все правильно. Да, можно найти. Можно. Но нужно очень хорошо. Э, нужно быть не знаю. Пронырли мы. Потому что я знаю человека. Я не буду говорить, как я с ним познакомился, где он сказал, что через нищих как-то он смог. Потому что у нищих можно, который которые да, в Москве, в той же Москве находится, этот человек знает много нищих людей в Москве, которые просят милости. Вот у них очень много вот этой мелочи, которые отдают э, люди, которых залежало в кошельках то есть раз в год я думаю одна монета находится 5 рублей 2003 2 рубля 2003 -го. раз в год одна находится но в обороте я ни разу ее не видел ни разу не находил даже у меня был мешок с мелочью 5 рублей 2 рубля рубль 2003 -го года ни разу не находил 2002 вы можете купить они в наборах набор стоит я вам сейчас скажу если до 100 тысяч короче Набор с 2002 года 1 рубля 2, 2 5. Дальше стоит до 100 тысяч, а то и выше Зависит состояние, как он сохранился весь набор под, под пленкой. Чего дальше? Спасибо. Спасибо. Да, ну я хотя бы пытаюсь с вами на какую-то интересную тему э -э, говорить, потому что сидеть, обсуждать какие-то донаты, принимать какую-то ерунду, как бы я, сколько раз я видел. Хочется иногда дизлайк поставить этим стрим стримерам, вот такую фигню несут, мат-перемат. какой то пацан, я уже не помню, какой-то пацан взял двух телок, посадил их на диван, вместе они там бухают, прикалываются, он их там одел такой облегающий там ржут, пьют, бухают, бухают ну мат-перемат. Все, больше ничего интересного. Конечно, такое выключаю, я стараюсь не смотреть. Мне просто не интересно. <свистит> <свистит> Раньше было бы интересно, даже лет пять назад. Музыка вам потише делать. <свистит> <свистит> Хорошо. Ну да, наверное, погро сильно громко. Было оно у меня тише. Вот так вот раз. Ну да. Так, нормально, но сейчас еще сделать сейчас? Опа. О! Все. Потому что следующее деление уже все, музыка вообще исчезнет. Здравствуйте, Виктор из Сарихарда. Да. Я вас помню. Уже раз в третий. Да хорошо, что вы сегодня оказались на стриме. Я уже думал, что в Сарихарде все спят. Далече вам там. У вас там морозы, наверное, да? Да, набор монет 2002 года 100 тысяч рублей. Но я видел, может быть, чуть, -чуть поменьше. Но где-то где еще... Я был на московской марке увлечения, я видел эти наборы у нескольких uh, продавцов. Московское Яровское там на первом этаже находится все сматок. Кто не был в Москве, это такой давно уже, э, как бы, центр всех продавцов, где они все собраны на первом этаже. Там и, и есть и суперовые продавцы, и средние, и не очень, и там чуть ли не бомжи снимают эту, эту свою комнату аренду и там продают монеты. Я у нескольких видел набор в районе Воровокруг 100 тысяч, набор 2002 года их в обороте нет и не будет это понятно потому что один рубль второго, 2 5 10 не знаю по-моему я вот не помню там еще какой-то жетон был но этих монет вып выпустилось несколько толь тысяч ну короче мало то есть на всех не хватит поэтому он дорогой а в наборах они в блистерах то есть они закрытые и стоят они то есть они передавались от одного коллекционера к другому. Они не просто, никакой дурак э, не купит коллекцию, там, скажем, на то время, на, допустим, 2003 год, да, когда они появились. Никакой дурак не купит на свою последнюю зарплату набор монет, не достанет их оттуда и не, не бросит в оборот. Естественно, что в сотни раз больше эти монеты стоят. Поэтому они все в наборах. Их передаю, и их могут какие-то перекупщики купить и по одной монете продать. Это да, это возможно. Отдельно рубль от 1002, отдельно 2 рубля от 1002. Это такое есть, они а в наборах. Но набор всегда стоит дороже, потому что их меньше и меньше и меньше. Поэтому он и стоит 100 тысяч. Это как яйца Фаберже, вот как вам объяснить. Их в мире... Это же антиквариат, я не помню, какого столетия в нашей Российской империи. Короче, много ст столетий. Их в мире насчитывалось около 30, 30. Если одно Фаберже, оно стоит там одну, там, 3000 долларов, 5, да? Если два, ну это еще не коллекция. Но это когда три яйца Фаберже, там, четыре, это уже мини-коллекция по отдельности стоят дешевле, но когда они все вместе, они сразу стоят дороже, если бы они стоили дешевле. Так же самое с монетами э, в наборах. Потому что наборную монету, одну можно купить чуть-чуть э, дешевле, чем если она не в наборе. А вот отдельные наборы, которые раз разрезают, раздают, распро распродают, но ну, это такие, только -то делают перекупщики. <coughs> Поэтому... Именно наборов все меньше и меньше. Тут даже хотя бы несколько наборов в год все равно кем-то разрезаются, кем-то и распродаются, растягиваются, то есть их с годом. Поэтому цена такая высокая. Если монет несколько, понятно, что один рубль там, 2002 будет стоить там. Может быть, 1020 рублей, 20 тысяч рублей. Ну вместе. Ну вы поняли, в общем, о чем я не буду 10 раз одно и то же говорить. Смысл именно, что в наборе все суммарно дороже. Поэтому такая сумма 100 тысяч. Чего его за 20 тысяч продают? Ну да, я и говорю, около 20. 000. Ну каталог же сейчас вышел, он стоит э, 2 рубля 2002 и 5 сейчас стоят около 19. <coughs> Не, ну на, на редкие я знаю цены. На редкие... 5 рублей второго года. А нет, бришу. Я вас обманул. В наборе 8000 я, я не то сказал. Здесь 8000, а продают уже за 20. Может быть за 20, да. <клёх> <клёх> <клёх> Все может быть. Чуть-чуть. <клёх> так что в наборах всегда дороже, если у вас есть деньги и в монеты покупать именно в наборах именно редкие потому что не в набор ну по отдельности всегда дешевле, дешевле. кстати я могу сейчас посмотреть секунду так набор 2002. Сейчас. Тут 2003-го пишут. А, ну да. Всё. И давайте цену сейчас максимально я выберу. Кстати, уже давно не заглядывал. Вот, набор монет годовой э -э с буклетом, жетоном 29 тысяч. Да, 29 я мог путать не одна весь набор 129 ну даже 30 тысяч стоит это какие-то официальные наборы В каких-то супер буклетах они дороже стоят да действительно едешь наборы с кожаным оформлением 2003 ой вот, часто путаю 2002-2003 такие годы были тяжелые на то время 2000 -го года вообще монет нету 2001 тоже практически нету а, наборов 2003-го нету. Ну, естественно. Ну, ладно, не суть. Значит, набор не только 2000. Значит, я какой-то кожный переплет видел 2002-го года. 100 тысяч, около 100 тысяч. Набор. но но есть но есть такие цены как ни странно все равно не растут в цене но есть не ну есть кожаная есть не кожаная там в картоне наборы до 2002 года. А есть в каком-то таком, ну, супер подарочный такой набор, он очень дорогой. Он вот он, вот он и стоит дороже, Это значительно дороже, чем в картоне набор. Бумага такого цвета, М не знаю. Сейчас я посмотрю еще раз. Ну, сейчас. Я не могу сейчас скинуть же фотографию на стрим. Набор 2002. Как же он называется, этот переплет? Ну, не переплет, ну, в общем, кожаное оформление набора. Опять никто нажал. Сейчас расскажу. Вот набор годовой, он с буклетом и жетоном, мало это понятно. Вот он, официальный набор 2002 в буклете. Сейчас я посмотрю. Не, ну это как кожзам идет. Я вот это имел просто а каждое свое имеет в виду. Здесь монет 2002 -го года, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь монет и один жетон. Ну, это как бы деньга 14 века, это не совсем жетон. Одна копейка 2002, 5, 10, 50 и, соответственно, редкие. Как они правильно называются? Но не в буклете, не как бы ну как бы кожа, в, в коже в таком. Он еще дороже, чем если он в обычном таком оформлении, картоном. То есть я это имел в виду. А у вас, кстати, Виктор, есть? Есть такой набор. У вас же магазин есть. Может, у меня есть такой набор у вас. Не кожзам? Ну, может, кожа. Не знаю. Я же... Я ж не, не, не держал в руках. Я не знаю, из чего. он. Может, кожзам. Может, кожа. Может кожа. Аукционист нам пишет. <coughs> Здравствуйте, здороваются с нами. Это какое-то у вас такое иностранное написание, аукционист. Где-то я видел эту монетку. Наверное, где-то. фотография вместо монетки я имею в виду. Где-то.. Где-то ВКонтакте проглядывался. Может группа у вас есть. Ну, держал в руках. Это, да, это такое приятно держать. Ну, я, я вам верю. Вам-то я верю. Потому что у вас есть магазин. Мне пока не суждено было такое покупать. Я не покупал. Конечно, много раз я видел. Кстати, я и был на монетном дворе, в московском монетном дворе, но в холле. Ну, не в холл, это там называется. Проходная. И там есть в проходной э, как бы экспозиция этих наборов. Вот я тоже там видел. Там есть очень интересные, даже какие-то местные там есть газеты про про деньги, про их чеканку монет то есть э, даже был на монетном дворе в Москве был но не внутрь меня, конечно, не пускали никого не пускали, ну там люди работают по-понятному вы мне писали, может быть все может быть я помню, что где-то я видел то ли, то ли с группой ВКонтакте, потому что я со многим сталкиваюсь там если хотите еще раз отпишитесь, потому что в стриме по-моему нас... ничего по бизнесу у нас с вами ничего не было. Можете списывать. Может быть, может быть касалось видео вопрос. Сейчас не вспомню уже. Я иногда, если кто-то просит меня о чем-то разместить статью в, в своей группе, я иногда прихожу поздно сработать и, и могу ответить на место 20 сообщений. Либо быстро ответить, плюсик поставить или там лай, самый, смайлик сбросить. И все. Ибо не ответить, потому что бывает много вопросов пишут. Поэтому я дома, если не выходной, я могу быть вообще до пол первого не отвечать вообще ни, ни, ни на какие письма. Поэтому буду в курсе, что всякое бывает, мне бывает и нету. <coughs> Обращайтесь всегда. Обычно всем отвечаю, обычно всем отвечаю, но с опозданием. Ну, я иногда администратором губ делаю какие-то деловые продолжения сотрудничества это часто бывает мне помогает я помогаю всем друзьям с... показал сколько стоит редкие монеты каждый день кидая фото мелочи из кошелька надоели уже халяву ищет ну естественно все ищут халяву я обычно халяву не ищу потому что я когда начинал я понял что те кто сбрасывает вконтакте они где-то либо их купили, чуть ли не, э, не мешками, не где-то на сходках, то есть купили чуть ли не килограмм и продают по одной или маленьким мелким оптам ВКонтакте. То есть ВКонтакте не всегда, э, допустим, можно найти редкую монету, обычно не частые монеты. Есть смысл покупать монеты, запаянные в пруфе. Потому что вы так всегда сможете сравнить. Они, они запаяны и они не поцарапаны. Это видно, что ВКонтакте можно купить дешевле, чем на сатах, сторонних сайтах аукционов. Есть, есть такой смысл. Поку, э, покуп, бывает очень э, дешево можно купить монеты. Там бывает. Но обычно они чуть-чуть дороже. Чуть-чуть. Может быть. может быть, Вы сняли видео про одну штуку талера. Да. Я мог смотреть, я мог посмотреть, быстрее лайк поставить, потому что всякое бывает. Так, ребят, я чуть-чуть засиделся. Я не планировал так долго находиться в стриме. Достаточно немало человек сейчас посмотрел стрим. Ну, ребят.. Все, что говорил в самом начале стрима, все сохраняется. Мое предложение, пишите мне. Есть что-то интересное, договоримся, обсудим. Взаимовыгодное сотрудничество, не обязательно за деньги. Все можно делать бесплатно и эффективно работать. Буду рад знакомству. Ну... Давно занимаюсь монетами, в принципе, ну вот моей группе, которой, с которой я ну, уже полтора года. Ну, а, ну, не группе, а моему каналу, с которым уже работаю, выпускаю обзоры, более полтора, года, полтора лет. А так э, занимаюсь уже вот пять лет профессионально, специализируюсь, я еще не совсем профессионал. Чем больше я знаю, тем больше я <кх> не знаю, я понимаю, что я не знаю. Может быть, мне музыку выключить? Мне музыка надоела самому. Все. Так. Ну, в принципе, кидайте свое продолжение в все ссылки в описании. Добавляйтесь в друзья, добавляйтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь. Всем спасибо за внимание. Я, наверное, буду заканчивать свой стрим. Такой короткий. Всем пока.